Вот так вот лось обработал синку. И зайчик помог Как говорится с Фолем Нахуя ты ему нос разбил? Я? А сидел он вон там, блять Под кустом Под кустом? Я увидел, куда он попнул Не, так и я увидел Короче, крикоша ёбнули и бобра и видели, одного еще в бобра стреляли. Идиоколь сейчас обустраивает костер. Нашли вот такую вот избушку. Охуевшую. С лапника. Вот такие дела. Короче, все похавали. Пол первого часа уже. Ночи. Да, уже спит? Главное, чтобы нахуй ни волки, ни медведи ночью, пока мы спим, не подошли. Да они не подойдут, что не подойдут. не знаю, голодные нахуй. И сало, сало жареное, блядь, пахнет. Ага, спим вот так вот. Неправыми. Дорнитом накрылись, блядь. Дорфиком нахуй, ножик за голяшкой. Но... Все, короче. Ждите утреннего отчета. Там заснимемся с бобром. С крикашом сфотографируемся. Всем пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну и слосем, если будет. Трапезничаем. Угу. Что, коль скажете по этому бобру? А ничего, нормальный бабер. Главное, жирный. Охуеть как жирный. Вот она речка наша. Вот заливчик. Речушка. Там плотин дохуя. На ней, на этой реке. Но мы их не видали Да, мы сейчас их еще не видали, они там выше. И чай с чагой. Короче, одного бобра видали. Или двух. Одного же, Да. И одного убили, а вообще трех видали. Весь в крови. Ёбана. А чё утку не будете держать, фоткаться? Сейчас сфоткаемся. Так, чё, готовы? Так, так. Да ёбаный в рот, пока ты... Короче, вот этого Прикоша я ебанул с картечи в лед. Видео будет, но не записал. Под Подползом короче. по воде, нахуй. Да, когда стрелял, блядь, перебил ему, короче, ногу. А вот этого бобра мы стреляли с двух раз. Непонятно, кто заебенил, но он смотрит тут и сидит, думает, когда его съедят. Видали, короче, трех бобров. По остальным двум промазали. Короче, кому ты это все рассказываешь, нахуй? Для истории. Все, выключайте.